Всем доброго времени суток, дорогие друзья, мы с вами играем в Crusader Kings 2, династия Капони. Вот так вот у нас началось второе поколение нашей династии, у нас новый правитель, новый дождь. вот, вот он Верца. И первым делом, что я хочу сделать, наконец-то поменять его внешность, потому что мне надоело уже вот это вот, это вот прическа, как как это, под горшок, вот эти вот усики бородка, фу, ужас Давайте что-нибудь сейчас ему подберем, красивое такое Вообще, я изначально хотел сделать его полностью лысым и без бороды А, как вам, нормально смотрится вообще или нет? Вы напишите в комментариях, что будет, если он будет просто лысый Просто мне кажется, для него этого подходит, хотя нет, нет, нет Лучше все-таки сделать ему хоть какую-нибудь прическу Хоть какую-нибудь бороду. Просто мне ничего тут не нравится. как бы под... ну вот это вот что такое? Вот это что такое? Как можно вообще в здравом уме носить вот такую прическу? <laughs> Нет, усики мне эти не нравятся. Усики вообще ужасные. Вот может быть что-нибудь такое? Ладно, пускай будет так. Вы напишите в комментариях вам, какой вариант больше нравится. А мы пока перейдем, собственно, непосредственно к игре. Итак, мы ДОЖ Рес... Светлейшей Республики Венеция. Только сегодня мы заступили на свой пост. И у нас... Так, Адемар покинул оборонительный союз. Это кто? Это уродин тамплиеров. Это меня не волнует пока что. А меня волнует, знаете что? После того, как Асторы умер, все дипломатические отношения с другими странами сразу же порушились. А это значит, что мы можем заключать новые союзы и развязывать новые войны. Нам никто за это ничего не скажет. О, сегодня Капитан Стража сообщил мне, что мой отец, светлейший дождь Асторы, оставил после себя ценный предмет, который нуждается в реставрации. Прикажете передать его на восстановление, мой господин? Палец Святого Иоанна. А, -а, а что это за предмет? Палец Святого Иоанна, дает нам плюс один к образованности, престиж и благочестия. Стоит ли оно того? 239 монет. У меня сейчас нет таких денег. Блин. Ну, блин, неужели мы не истинный католик, который будет хранить у себя... Будет хранить у себя такой ценный предмет. Такую реликвию. Давайте, давайте, почему бы нет, мы просто возьмем... Займем денег. Займем денег. Мы потом вернем, обязательно, потом вернем. Да, скажите, чтобы все починили. И все, и все замечательно. Деньги у нас быстро восстановятся, мы быстро все вернем. Итак, кстати говоря, смотрите-ка, мы можем закрыть ворота. А почему? Почему мы можем закрыть ворота? Потому что что, эпидемия какая-то надвигается, что ли? Где? Вообще никаких эпидемий не вижу. Вот только вот здесь вот и вот там вот, но это слишком далеко от нас. Почему? Почему можем закрыть ворота? Одно из следующих условий должно быть выполнено. Обладает отличительной чертой параноик. Серьезно? Серьезно? У нас Верца параноик, и поэтому он может закрыть ворота в любой момент. Вот это да. Ладно, давайте попробуем, потребуем Боснию. Нет, не Боснию, а лучше другое. Герцогса вот это Словония. Раз, два, три провинции мы заберем. И у Хорватии останется только вот эти вот несколько провинций. Мы их тоже быстренько отберем. За того же персонажа. Или за другого. Потому что от принца Хронислава можно легко избавиться. Вот, смотрите-ка. Если... Если светлейший дождь Верца и принц Хронислав член одной династии, или если светлейший дождь Верца, где Юри титула Банат Славония, то есть нам нужно владеть Хорватией, чтобы он стал нашим вассалом. Иначе ничего не получится. Иначе он просто заполучит... Хм. Можем потребовать нижние края. Претендует по контарине Ладно, пускай одну провинцию отгрызем. Посмотрим, что из этого выйдет. Все, начали войну. Начали войну. Просто я не воспользовался претензией этого чувака, потому что, скорее всего, не по мы не получим вот эти земли, и они просто, И он просто они просто перейдут под его управление. Да. Я думал все по-другому. Так, у нас есть свободные советники. Я, кстати, немножко поменял э, перед тем, как начать серию. Я немножко поменял совет. Я, короче, убрал этого тайного советника с нечитаемым именем и назначил Ноя. Потому что Ной очень подходит. А управляющим сделал Мислова. Так. Мой маршал нашел человека с хорошими военными навыками. Его зовут Асторры. И он хочет быть моим полководцем. Реинкарнация, дорогие друзья, это реинкарнация. Так, король Страж <laughs> Страж Помирания принял вызов о присоединении к ее войнам. То есть получается, теперь король Помираний воюет против нас. Блин, мы сейчас быстренько победим в этой войне, что никакой э, король Страж не сможет помочь. Все, битва идет. Это кто здесь? Саруджа-авантюрист. Что он тут делает? Так, битва в местечке Баня Лука завершилась. Перейдем вот в эту провинцию в Захумле. И здесь нужно будет разбить вот эту армию. Чтобы они нам не мешали. У них слишком разрозненная армия. И в принципе их можно легко победить. Но это вопрос времени. Почему так медленно? Почему так медленно военный счет капает? Вроде бы уже столько побед у нас, но до сих пор еще... 4% Так, битва в местечке Загреб закончилась Есть тут еще Есть тут еще где-нибудь войска, которые нам нужно разбить Ты где сейчас? Командует войсками в Венецианском заливе а, -а, а, Что ты задумала? Если она сейчас пойдет осаждать Венецию То нужно здесь поднять войска Сколько мы здесь? 78 человек можем поднять, это мало о, здесь Иерусалимское восстание в Иерусалиме. Очень-очень-очень странно. А, вот оно что. Байрас начал отзывать титулы у... у мусульман, но они воспротивились и объявили ему войну. Вот это да. Я не могу прекратить думать обо всех этих заключенных в моей темнице. Они в полной моей власти. Так Просто причинить им нестерпимую боль Должно быть приятно слышать их крики Видеть ужас в их глазах Ага В принципе У нас Верца вообще безумный Безумный одержимый И параноик еще при этом Можно в принципе отыгрывать Такого же человека У которого поехала крыша Отличный Отличный вариант ну давайте, пускай, типа, стража смажет колодки, что это нам даст. Благочестие изменится, плевать. Одно из четырех событий произойдет. Сделайте так, чтобы Изабелла страдала. Изабелла будет ранена. Изабелла будет... Что за Изабелла? Изабелла Кантарини, притворная. Ого. Или Изабелла умрет под пытками. Ну-ка, что с ней будет? Она... Она получила черту раненая. Ну надо же, Какой ты жестокий, верц. Блин, приятно смотреть на экран республики. Вот, вообще приятно. Двое патриций в тюрьме. Самый могущественный патриций наш а, добрый и верный друг. Хотя, нет, вряд ли. И Леонардо Капони наш, наш наследник, а, нас наследник из нашей династии. Интересно, скоро ли нас примут а, в слуги дьявола? Ведь мы уже уже заинтересовались этим сообществом Мы можем вступить в любое сообщество, кстати говоря Но я бы хотел вступить именно вот э, к слугам дьявола Надо ждать, когда с нами кто-нибудь свяжется из этого общества Смотрите-ка, смотрите-ка, смотрите-ка Они идут сюда? что то мне это не нравится Не, ну давайте просто наймем каких-нибудь наемников, таких небольших Ну вот, Арпат, Арпат Бульдежар 420 человек, пускай они здесь соберутся. Да, вот, они сюда идут. Они идут сюда. Здесь начнется битва 6 октября через 2 дня. Мы, наверное, сейчас потеряем все эти войска. Сколько у них вообще людей? У них у них здесь 3000. Откуда? А, по, по, по, померан. Померанский этот, вождь, прислал сюда войска. Это опасно. Это опасно. А, нужно, знаете, нужно, нужно флот поднять. Нужно флот поднять, чтобы <смех> привести наши основные войска обратно в Венецию. Здесь у нас 2000, они справятся. Хотя, блин, может они справятся без нас? а? Просто мы здесь осаждаем, как бы. Вдруг они справятся и без основных сил? Нет, похоже, не справляются. Ладно, нужно тогда прислать вот эти вот войска. Ну что, придется прервать эту осаду. Оборонительный союз против правителя Известного как Павлина Гордая Прекратил свое существование Она умерла Ну я же говорил В прошлой серии я говорил что Она умрет и да она умерла Теперь Базилевска Токолон Правит Византией И смотрите-ка Столица Византии вот куда переместилась А в Константинополе Сейчас кто Дуксландоль в Бессарабии очень странно, конечно. Очень странно. Ну ладно. А что у нас сейчас с Русью? На Руси, как и прежде, правит хан Владимир. Его жена умерла, но детей у него нет. И будет наследовать после него вош Степан Корчев. Кстати, дом Рюриквичи можно посмотреть? О, какой большой. 114 человек. Ну ничего. Сколько у них уже поколений? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Надо же. Но у нас пока что только второе. Может, мы все-таки здесь высадимся? Это должно помочь. Должно исправить ситуацию. Да, мы переломили ход этой битвы. У них стал о, убывать боевой дух. Замечательно, замечательно. И сейчас мы победим. Мы должны... Все, мы победили, отлично Но блин, боевой дух вообще этот, а, а, Военный счет вообще не прибавился Это очень жалко, очень печально Где можно еще взять во войск? Вот здесь? Вот здесь есть 19 человек Нет, мы их лучше распустим Кто-то к нам еще сюда собирается прийти Слишком уж мало у нас воинов Слишком мало ресурсов Слишком мало всего Чтобы мы хоть как-то могли тут сопротивляться им всем так, скоро здесь начнется битва. 15 декабря. Ну давай, начинай. А, ой. Изгнанник еврей, спасаясь от гонений в других странах Европы, появился при вашем дворе. Время, проведенное им за границей, одарило его полезными связями. Судя по всему, он способный дипломат и мог бы стать прекрасным канцлером. Что правда? 17 дипломатий. но ну, у, а, у нас... У нас у... Доминика, 22. Ну, все равно. Я не против, чтобы ты у нас был при дворе. Моша Грасиоса. Сейчас нужно вот эту армию разбить. Сколько у, у, у весне осталось э, войск? 694. Где-то еще бродит ходит люди. А ты где сама? Командует войсками в сене. С нулевым военным навыком еще командовать войсками. Ну, додумалась. Не, мы с вами... Мы с вами... Выиграем в этой битве. Я других вариантов не вижу. Вот сейчас здесь 7 февров. У нас кончаются деньги. У нас отрицательный баланс. Ужас. И боевой дух войска снизится. Где бы нам взять деньги? И... На чем мы тратимся? Семейные взносы, содержание войска. Очень много. Может быть, можно поднять налоги? Вот как бы, знаете, наоборот должно быть. Феодалы должны больше войск предоставлять, а горожане больше налогов платить. Но здесь как-то вообще все наоборот. Маршал барона Радольфа делится со мной своими идеями. Я не могу понять, о чем он говорит, но не скрывает уверенности, что это позволит улучшить армию. У меня, у меня нету денег, у меня нету, у меня нету денег, это не стоит того, прости. Ладно, давайте попробуем поднять налоги. Сторонников 3, противников 2. Один думает. От него все зависит. От Радольфа все зависит. Но он должен, он должен согласиться. Давайте, может быть, мы не можем подарить ему подарок. Может быть, пожал, пожал он почетный титул? Вот, Верховный Адмирал будешь. А, теперь. Заручишься? Вот, теперь отлично все. Хорошо, что у нас есть почетные титулы. Что? Вас одолевает тошнота, вы чувствуете подкатывающие рвотные позывы. Ты что, заболел? Страдает от рвоты. Блин, неудобно-то как. Гильон Десиаданю утверждает, что весь его медицинский опыт приводит к заключение, что у вас пищевое отравление. Он настаит, чтобы вы следовали его указаниям. Ну давай. Так, и лорды государства Венеции одобрили принятие закона, смещенный в сторону ополчения бюргерские обязательства. Отлично, мы немножко подняли налоги, но это все равно нам не помогло. Это все равно нам не помогло. Чтобы укрепить ваше здоровье, гильем рекомендовал вам употреблять то, что сделало вас крепче в ваши первые дни, снабдив полными кувшинами с человеческим грудным молоком. Я рад, что нанял его. Плюс 0,5 к здоровью, но минус, минус к деньгам. Да что ж такое, мы еще должны... Мы еще должны деньги. У нас еще долги есть. Все, спасибо. Так, сегодня вечером Дода присоединился ко мне за ужином. И должен признать, он очаровал меня. Со временем наш разговор затронул еретические идеи о природе Бога, которые не принято обсуждать. Зачем он создал нас любопытными, если нельзя задавать вопросы? Да, кстати, это, это ивент, который нам позволяет вступить в это сообщество. Давайте, давайте вступим. Боль в, живот... боль в животе, то резко усиливается, то немного затихает. Страдает от судорог. То есть что, не помогло что ли? Не помогло? Мы, то забол... мы заболеваем и вступаем в общество одновременно. Сегодня на прогулке мне снова встретился Дода, и мы разговорились. Оказалось, концепции, которую он описывает, весьма разумный и близкий мне. В какой-то момент он протянул мне маленький кожаный кисец со словами Возьмите, это защитит вас! Благодарю вас. Я спрячу его в надежном месте. Да. А что если я скажу тебе, что все, чему тебя учили, ложь, бесцеремонно заявил Дода. И осторожно, оглянувшись вокруг, легонько отогнул рукав, чтобы показать свой шрам в виде пентаграммы, а затем продолжил. Бог, ложь. Вся твоя вера, ложь, отвергни тиранию ложного божества, и пусть Иблис поведет тебя к истинному знанию. Ты колдун? Можешь решить мои финансовые трудности? Ого! Решить финансовые трудности, вот это было бы неплохо. Вот это было бы неплохо. Ты сам это можешь. Если посвятишь себя Иблису, он дарует тебе силы, которые Бог скрывает от человечества, ответил он мне, когда я напомнил ему о своей просьбе. Я молча кивнул и достал кожаный кисет из кармана. Более всего, думаю, тебе это даже понравится. Добавил он и улыбнулся. Если это поможет решить мои финансовые трудности, я сделаю это. Дода оставляет вас, круг свяжется с вами позже. Вот это да, вот это кое-что интересное сейчас происходит. Неистовое бурление в животе дает вам четкий сигнал, что опять пора бежать в уборную. Мы страдаем от диареи. Не, это очень неприятно. Если он сейчас умрет от какой-то неизвестной болезни, то это будет очень-очень-очень неприятно. Давайте-ка сделаем так, чтобы Верса не возглавлял войска, чтобы он отдыхал, а на его место поставим кого-нибудь другого. Гильон до Сердани утверждает, что весь его медицинский опыт приводит к тому, что у вас пищевое отравление. Ну, возможно, возможно. С тех пор, как Дода связался со мной, я много думал над его словами. Бог сказал Адаму, что тот умрет, если съест запретный плод, но солгал. Разве священники не делают то же самое? Они постоянно лгут. Ха. Можно, Можно либо просто ожидать дальнейших указаний, их, их ложь удерживает нас в повиновении, либо... Тогда зачем ставить нужды других выше собственных? И мы можем получить черту характера жадный, что даст нам общий уровень налогов плюс 10%. Это нам сейчас необходимо прям очень сильно. Давайте так и сделаем. Опа. Внезапно. Ничего себе. Я не думал, что так произойдет. Я не думал, что так произойдет. Все так быстро. Серьезно. Ребят, это шок. Верца умер. Он умер? Он умер? Он умер? Это не могло быть так. У вас есть наследник после смерти правителя к власти предотной Капони. Леонардо Капони... Был избран как светлейший дождь Республики Венеция. Вот это да. Светлейший дождь Верца отдал Богу душу. Ему было 32, когда он умер от тоски. Будучи весьма экстравагантным человеком, он был широко известен в народе как сумасшедший светлейший дождь. Вот это уж точно правда. Это уж точно правда, про него так написали. Многие вздохнули с облегчением, услышав о его смерти. Светлейший дождь Леонардо славится своей хитростью и внимательностью к поступкам других людей. Он без труда добьется выгодного положения, в том числе и для страны в целом. Да здравствует светлейший дождь Леонардо. Будет так. Вот это поворот. Вот это неожиданный поворот. Ну хорошо, хоть это решило наши финансовые проблемы, потому что у Леонардо было много денег, как мы помним. И сейчас наш, наш наследник от одной... Давайте ему сразу дадим все почетные титулы. Офигеть, офигеть. Вот Леонардо, мы теперь играем за него. Теперь он светлейший дождь. Да, и у нас теперь есть а, претензии на все вот эти вот титулы. Вот это да. Кстати, у нас трое детей, а, двое детей, Аусилия и Иоган. А надо, чтобы Ной был наследником. Ну-ка, сколько? 600 монет нужно потратить для этого. Конторини, что-то ты мне не нравишься чего то ты мне вообще не нравишься. <смех> вообще не нравишься. <смех> Опасный ты человек. У нас 350 займ. Но мы не можем его погасить, потому что мы все уже потратили на избирательный фонд. Конечно, можно, можно убрать деньги из избирательного фонда. Но что тогда будет? Леонардо у нас, кстати, не состоит ни в одном обществе. У него, кстати, есть сестра-близнец, Розетта Капони. Блин, я так не, ожи не ожидал вообще. Все, у нас, у нас теперь третье поколение. У нас теперь третье поколение, дорогие друзья. Очень забавно получилось, что, блин, он умер от тоски. Умер от тоски? Серьезно? Серьезно? Он умер от тоски? Вообще неожиданно. Вообще неожиданно. То есть у нас на второе поколение Ушла только одна серия <с> И сейчас третье поколение 38 серий на первое поколение Одна серия на второе поколение <с> И сразу третье. Хотя нет, смотрите Если Просто дело в том, что после того, как Леонардо умрет То будет правителем Ной А это второе поколение <с> Получилось очень забавно Очень неожиданно ну, вот так вот. Жаль, что Верца не вступил в общество. А, слуг дьявола. И мы не успели за него поиграть. Давайте сейчас быстренько разберемся со всеми вот этими делами. Назначим там Тайного Советника. но ну, естественно, Управляющий. Мислов. И Капилана Назначим Гильома. И война, кстати, продолжается. Она не заканчивается. Ну, наверное, мы продолжим эту войну уже в следующей серии. Да. А пока что... А пока что... Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем до следующей серии, всем пока.